Вы на канале Samsung Просто Так, ребятушки В этом видосике хочу вас познакомить с интересным приложением. Вот он, пульт для телевизоров LG Ваш телевизор, вот он в данном случае, да И, так скажем, это приложение на смартфоне должно быть установлено в одной Wi-Fi сети Когда они в одной Wi-Fi сети, вы запускаете приложение, и оно, вот смотрите, выводит, да вот он мой телевизор. Я нажимаю на него и он подключается. Все. Мой телек подключен. Теперь я нажимаю на главное. Как вы видите, все срабатывает. Нажимаю на звук. Он работает. Прекрасно перехожу на следующее поле. Здесь у меня свой пульт. У него Magic. Фирменный пульт LG. Вот с такой вот мышью. Которую вы сейчас видите. И также она здесь прекрасненько работает. Вообще без проблем. Все отлично просто работает. Все спокойненько нажимается. Нажали. Пожалуйста, выбрали мы с вами ОК Если переходим на следующее поле. Здесь у нас есть всевозможные игрушечки. Которые мы с вами можем запустить. А на официальном пульте этих игр естественно нет. Они есть только на этом пульте. Вот так все. Играете в игрушечку, захотели следующую, следующую запустили. И здесь, как вы видите, их раз, два, три, четыре, пять, пять штучек. Поехали дальше. Здесь у нас, если вы э, запустили, допустим, какую-либо, ну, я не знаю, кино, допустим, да, сейчас мы давайте с вами все-таки включим что-то. Но включить не получится, вообще-то, это заблокирует. Это мой видос. Если здесь будет видео, да, какое-то. Поэтому здесь вот управляется перемоточка, если запущен у вас видос в браузере или в каком-либо приложении на вашем, так скажем, телевизоре. Все. Приложение, вот они, кнопочку нажали, пожалуйста, ваши приложения все вот появились, которые есть на телевизоре в данный момент. Вот могу включить просто часики, здесь вот игрушечка какая-то есть, здесь у меня Мегафон ТВ, Яндекс, Ютуб. И все это, естественно, легко запускается а, с, данного, с данного пульта. Отключение звука совершенно, как вы видите. Вот там отключение показано. Да? Вот каналы. Естественно, если вдруг у вас есть телевидение да, какое-то подключено. А, live TV. Здесь есть Input. Это вся периферия, которая может подключаться к данному телевизору. А, лист. А, у меня не настроено это, естественно. Дальше сейтинг, пожалуйста. Как вы видите, всплыло там а, все настроечки. Дальше бэк это назад. И выйти отсюда. Просто выйти. Отличнейший, реально отличнейший пульт. Который прекрасно работает. Также здесь, видите, есть ввод. Можете ввести что-то, если вдруг вас это интересует. Ну и вот эти вот кнопочки, которые заданы на официальном пульте. Каждая на свою определенную программку. Здесь больше никаких настроечек нет. Можно выбрать только избранное. Можно выбрать чувствительность тачпада. Оценить приложение, отправить отзыв. Потом прочитать политику, либо отключиться. Ну и, естественно, купить премиум. Получить премиум доступ. У вас есть такая возможность. Если вы напишите комментарий к этому видосу. Да, и поставите лайк. То сможете получить промокод для бесплатного закачивания. И еще какова прелесть данного приложения? То что здесь есть приложение для часов. Вот приложение для часов. Это же приложение для часов. Часики Galaxy Watch 4. На часиках значит, Galaxy Watch 4 есть такая вот приложуха. Причем бесплатная приложуха вот, для управления телевизором LG. Вот она. Ссылочка на нее будет в описании видео. Вы ее сможете скачать. Чтобы подключить э, данное приложение к телевизору, нужно включить э, свой Wi-Fi. Чтобы на часах сейчас в данный момент был включен Wi-Fi. Конкретно, иначе они подключаться не будут. Мы с вами включаем Wi-Fi. Все, Wi-Fi у нас подключен. Выходим обратно и запускаем нашу с вами программку. Программка достаточно интересная. Вот, смотрите, значит. Единственное, что она не может. Она не может, если телевизор выключен, она его не может включить. Да, в отличие, допустим, от приложения на смартфоне фирменного LG. Что значит у нас здесь есть? Так, выход есть, да, выключение есть, вот домашний экран, сейчас я нажал, смотрите, оп, видите, менюшечка всплывает внизу домашнего экрана, кнопка назад, все выходит сюда, дальше, тут же включаются настройки, и мы сейчас немножечко с вами, наверное, вот так вот сделаем, да, тут у нас включаются настройки. Видите, сразу сбоку всплывает все. Дальше э, включение, отключение звука. Вот сейчас отключил я, включил. Здесь прибавляет звук, как вы видите, вот сбоку, вот там идет. Видите шкала прибавления звука. Далее здесь э, управление э, всеми другими функциями. Ну давайте посмотрим сейчас. Вот допустим, я сейчас вышел, отключил телевизор. Пультиком его опять включаю, потому что, как я уже сказал, данная программа, к сожалению, не умеет включать отключенный телевизор. Так, все, вот она подсоединилась сразу же, если Wi-Fi у вас включен. И мы с вами погнали. Как я уже сказал, это только для смартфонов, ой, вернее, телевизоров LG в данном случае. Все, вот это вот крестовина помогает нам переключаться поканально, как вы видите. И потом вы, э, запускать что-либо. Вот просит обновление. я нажал. Здесь э, все те приложения, которые уже установлены на моем телевизоре. Пожалуйста. И я уже отсюда могу все переключать. Так, ну теперь обновление. Нажимаем обновление. Обновление, обновление. Все, пошло обновление. Все, если касаемо управления вот этой вот крестовины вверх-назад, как бы она отлично работает. Вообще без проблем. Выходим сюда. Здесь у нас вот ярлыки приложений. Нажали на любое приложение. И оно сейчас запустится на телевизоре. Хоп, готово. Далее, вот Яндекс у меня еще есть. Ну и все остальные программки, какие есть. А, вот действительно программка классная, управляет вообще всем, как я уже сказал, кроме одного, а, к сожалению, а, нет. Включение, вот отключить я сейчас смогу его, но включить уже, к сожалению, не смогу. Не получится у меня включить отключенный телевизор. А в остальном классно, как я уже сказал, в описании видео пройдете, ссылочка, и все у вас есть. Вот здесь, вот, кстати, крестовинка, да, наша, она как раз и поможет управлять, вот, видите, я иду и управляю. Хоп-хоп-хоп-хоп. Подписки, библиотека, ваши видео, вот, пожалуйста. И здесь уже по видосикам пошли, поехали. Запускаю видосик, вот вчерашний, допустим, снимал я про часики. Вот громкость убавляю. Вот. Вообще отключить, пожалуйста. Крестовины мы здесь сможем с вами, допустим, включить, или, допустим, перемоточка работает. Можем включить и отключить субтитры, а также включить разрешение экрана. Вот у меня в, своем, в моем случае 4К. Врубаем и смотрим. Вот такое вот интересненькое приложение. Мне кажется, действительно заслуживающее вашего внимания, если у вас есть телевизор LG. У вас первое подключение, всплывет код. Его надо будет просто ввести. На телевизоре всплывет код, а вы его сюда введете в часики и, пожалуйста, и управляйте себе на здоровье. Вот хоп. Как вы видите, все работает. Импут, импут. Пожалуйста, настроечки, все, настройки сбоку всплыли, плюс-минус звук, дальше переключились, вот она у нас есть, значит, такая вот крестовинка для управления. Здесь вот они все приложеницы, пожалуйста, какие есть на телевизоре, Яндекс, Ютуб захотели, включили. Ну и дальше здесь, ну дальше здесь почему-то у меня ничего нет, не знаю почему, может должно что-то быть. Ну, у меня нет На... но дальше есть можно оценить и отключиться совсем вот такой вот приложуха клевая как я уже сказал вы можете стать ее владельцем совершенно бесплатно написав комментарий и поставив лайк этот э, отключается пожалуйста вот здесь я могу отключить Включить, к сожалению, телевизор с данного пульта не получится. И, как сказал разработчик, это политика LG. Они эту возможность для сторонних пультов закрыли по какой-то причине. Ну, не знаю, наверное. Вот такая у них, короче, другими словами, политика. Но, тем не менее, пульт отличный. И я, естественно, вам его рекомендую и пользуюсь им сам. Особенно на часиках. Это очень удобно.